Ну а теперь поехали. просто шикарно, отличный аппарат. Теперь произведем полив наших сидератов. Вот мы и закончили посадку горчицы. Благодаря Александру, основателю и ведущему канала Санек23РУС Который, казалось бы, из обычных бытовых вещей создал данное изделие. Хочу выразить огромное спасибо, благодарность и, как говорится, развитие ему, каналу и новых видеосиков. Удачи!